Здорово, это старый человек без вебки. Короче, просили показывать пополнение вообще без проблем. Э, те деньги, которые в предыдущий раз пришли, закидываем обратно. И, наверное, сегодня будет крайний ролик по пандаскинцу, если мне не дропнется что-то крутое. Потому что, ну, по логике, меня уже должно окупить. Если не окупит, это, конечно, будет вообще просто жопа. Ребят, оплачиваю все на ваши глаза. Просили, блин, ты вообще без проблем. При вас все это дело я закидываю. Все, пожалуйста. Кстати, Самое веселое, что после оплаты переходит вообще непонятно куда. Ну, как так же, как и было на GOOCS, и я это миллион раз показывал. Как обычно ссылочка будет, потому что на ней феральная эта ссылочка. Ребят, тут вывод без халявы, поэтому ссылку мне не впадло оставить. Промики уже с ролика. Возьмете, кстати, любой засекреченный. То есть вывод абсолютно без халявы, ну и почему бы не показать халяву, тем более вы это постоянно просите. Промики эти все в группах, как и с GOOCS, повторюсь, можно найти. И на моем ролике, опять же, этот промик есть. Даже давай второй используем. Кстати, что хотел сказать? Забыл. Ух ты, слушай, любое статрековское? 47 рублей, понятно, говнище какое-то. Самое, что веселое, если написать под этим роликом, что сайт скам, тебе ответят админы. Вот, вот, они мне не писали, хотя они видели мои ролики, я уже это понял, соточку спокойно на сайте слил, ничего не было, ну да, круто, то есть мои ролики смотрят, почему-то ножичек никакой крутой, и мне не выглядело, ну да, выпал, кстати, ДЛ в прошлом ролике, это нужно сказать, но ну, тем не но это как бы мало, два DL это было бы окей, ну типа, а так, ну, ну такое себе, честно. Вот ради интереса пиши под роликом, сайт не уводит, тебе админ ответит, то есть они Прямо с официального канала отвечает. Я прям с этого поорал. Очень прикольно. Можно затролить админов. Короче, 30к. Сразу 6800. Не будем мелочиться. Мне нужен оку. Потому что в предыдущем видосе, я, кстати, все это в один ролик записываю. В один ролик. В один день, блин. Чтобы сразу э, Егора наскидывать. Он намонтировал. Все было очень круто. Не долетит до этих перчаток. Но было бы, конечно, сочно. Так, вопрос... Мне честно показалось, это офигеть, какие дорогие перчатки. Ну блин, ну такой байт. Я просто замолчал. Я такой думаю, цена. Потому что, ну, блин, мне казалось, недорогие. Я такие перчатки в КСке не помню. А если не помню скин, значит, она дофига стоит. И а, обидно. Напомню, что у меня премка, и скины могут дюпаться. Но как в прошлом ролике вообще особо ничего не дюпалось. Два автотроника. Три автотроники, кстати, выпало. 55 к Ну в этом ролике он хоть как-то меня начал поднимать. Отлично. Хоть хоть так. Ну да, после слива оно дает. 52к есть? Так, сразу на мины. Попробуем 10 мин и долбануть что-нибудь. Долбанул, блин, в минах. Добавили, кстати, тут новые кейсы. Прям ну, на наших глазах сайт развивается. Это, конечно, прикольно. Попробуем открыть 5. Ну, перчаточные кейсы нет. Такое себе. Там из интересного мало что можно увидеть. О, гиена кейс, кстати, нон байтовый А давай попробуем, блин. Я хочу это сделать, но ладно, не буду. Хочется. Вот такое можно покрутить. три кейса, 35к, может быть, фортунет. Очень на это надеюсь. Вроде бы как тут проверка честности все есть. Верить или нет, это, конечно, ваше дело. Ну, но... Мое дело открыть кейсы, показать Как по факту падает, так, огненный змей До свидания, а, и тут ну, ну тут помойка, ну вот Остановилась, конечно, Бля, ну остановилась! Ладно, это, это окупной видос После слива соточки все-таки он начал выдавать Напомню, что вот даже покажу по депам А, ну деп был вчера Ну короче, все это записываю в один день По факту все записывается в один день Кстати, по выводам можно посмотреть Вот продажи По выводам все можете посмотреть Что вот типа, сегодня и пополнение в этот же по факту день Ну сразу как пришли деньги, я второй ролик начал писать То есть все честно, но ну, я вас не обманываю Я вам все это показываю, мне не впадло По дропу выгнал, в, выгнал, выпал огненный змей Может быть, в принципе, мы его выведем Ну и... Я хочу проверить вывод дорогих скинов, посмотреть, выведут или нет. Слушай, а вот у меня знаешь какой вопрос? Сколько стоит Драгонлор закаленный в боях? Потому что в предыдущем ролике он выпал, и вот у меня большой вопрос по его прайсу. Потому что DL за 50 тысяч, ну, я в это очень слабо верю. Он тут, по идее, должен быть, если он вообще такой существует. Но DL за 50к, типа, он не выпал, я просто не увидел. Я бы его вывел, но я его реально не увидел. Даже можно его, я думаю, найти. Сейчас найдем, Так, пятая страница. Бля, ну он мне где-то... Вот! 54 тысячи Драгонлор. Я... И такого нет 100%. Вопрос, как бы мне они это выводили. Так, 32к на балансе, ладно. Плюс огненный змей в инвентаре. 6800 кейс поехали. Бля, ну он хоть сейчас начал выдавать. Вот, вот ну, на этом спасибо, нужно окупать депы. И как-то бустануть 15 левел, чтобы забрать халявные фришные скины. Так, понятно. Тут он прокатывается. Ну, если он переедет сюда, тут неплохо. резан приехал в красную какой-то. Рязан зарет. Я не знаю, что это такое. Так, но ну, нам кусок искусства, нам ножи дропнулись. Давай вот это продадим и попробуем все-таки в минах буснуть Хоть деп сегодня окуплен, это кайф. Главное не сыграть на огненный змей. Слушай, ну если мы на огненный змей сыграем, бля, ну 2 попадания, 5 ну, попаданий в драгонор за полмиллиона. Я очкую, я не буду где. Просто смотри, говнище, да? А, нет, мне показалось, говнище дропнется. 8000, окей, забираем, так, давай, здесь, вот там же, где были а, говняшки но тут 8000, и на это играть как-то я, ну, честно, не хочу Плюс тысяч на балансе Слушай, а если прямо в начале ролика что-то вывести? Потому что все-таки соточку, ну, нужно как-то окупать Допустим, в районе полтишка что-нибудь посмотреть Сколько у нас бабок? Ну да, в принципе, в районе полтишка у нас должно... Ой, стикер, корона, блин, я бы... Вот его я бы забрал, он дорожает Слушай, я посмотрю о, прайсы на этот стикер. Если вы продать, я его прямо сейчас выведу. Если очень хотел какой-нибудь стикер... Ну, знаешь, типа, в инвест-портфеле есть ролик, во что инвестировал. Типа, вот эта тема прям реально дорожает. Можно открыть контейнер и вывести за 60 кусков. Бля, короче... Сейчас посмотрим, сколько эта тема стоит. Я бы, честно, забрал. Были продажи за 34 тысячи. Ну и типа выводить за 55, ну такое себе удовольствие. Не хочу. Ладно, корону выводить не будем. Блин, а хотелось бы вот серьезно. Так, тем временем 27 тысяч рублей у нас есть. Панда. Давай, 4 кейса, по идее, не, у нас не хватит. но 3 кейса. Он вроде бы как дает, он вроде бы как окупает. Плюс мне отсюда огненный змей выпал. Ну вообще неплохо. Хотелось бы, конечно, в минах, знаешь, какой-нибудь Дейл выбить. Вот тогда было бы топово. Слушай, ну... Блин, я думал на перчатках остановится. Н не перекатилось бы.. А, хотя огненный змей, можно было бы ä, и перекатиться. Ну, по дропу так себе, ну, серьезно, 4500. Мины, давай попробуем сделать 10 мин. три попадания, это 20 тысяч. Попробуем, ну, хотя бы одно сделать. Бля, просто ми... Окей, okay, бывает, в принципе. Так, 21 тысяча. Я хочу бы установить левел, кейс. байтовый кейс, попробуем. 14 штук, кстати, давно не было дюпов, и хотелось бы все-таки их увидеть, потому что, ну, их очень все-таки давно не было. Вот, допустим, два вот этих ультрафиолета выбить и два, два дюпа. 4 ультрафиолета, надо было бы прям имба. Тут вулканчик, кстати, подъехал Вулканчик. Может стоить. Епта, ну помойка сейчас будет, смотри. Тут прям мусорка из скинов. Дюпнулся скин, за косарь круто. 9 тысяч. Потратили мы 14. Ну да, почему нет? ну, можно вывести огненный змей, кстати. Он стоит сколько? То непроданный предмет. Он стоит 34. Давай посмотрим предложение на маркете. Ну, я так понимаю, это какой-нибудь вот такой огненный змей поношенный, но блин, тут по стоимости продажи были за 35. А там он стоит 32 тысячи. Подожди. Если так, то это норм. Слушай, он стоит 34 тысячи рублей. Ладно, насчет огненного змея еще подумаем чуть-чуть кстати и мы получим 15 левел ну как чуть-чуть Нам надо дофига нам надо еще 4000 опыта где-то нарыть где на нарыть 4000 опыта здесь конечно, вопрос попробуем два кейса 13000 может может еще раз фортанет по-моему с этого кейса нам что дорогое. а три автотроники нам упала как раз отсюда и нет огненный змей не отсюда мне показалось что еще огненный змей отсюда я убивал Ну, блин а... Говно. Если это не дюпнется, я уйду в минус. этого типа, 12 тысяч открытия. 12-13 кусков. 13, по-моему, с копейками. Ну да, это не дюпнулось. А, подожди, мы получили 15. Неплохо. Давай-ка сдержимся на этом кейсе. А может быть, все-таки что-нибудь нормально и выпадет. А, за. Ой-ой-ой, она... Она... она начинает окупать. Это хорошо. За одно открытие мы получаем тысячи экспы. По идее, по идее, а здесь, как бы, можно нафармить и левел. Плюсом ко всему, оно нас окупает. 12 тысяч. Ну, ладно. Уже в минус пошли. По левелу. Как дела обстоят? Еще чуть-чуть. Еще вообще немного. Я 34к и плюс огненный змей. Это вообще замечательно. Я все-таки дооткрываю панда кейс. Три штуки, глобану фастом. Блин, зря. Но у нас 15 уровень. Нам сейчас дадут бабки, награды. Так, а здесь, если я не ошибаюсь, сейчас должен быть ножик. Да, это нож. И вот тут э, ночь. Давай что-нибудь крутое. Бля... Ну вот тут помойка. Хотя, не знаю, стикер может стоить денег. Нож точно стоит денег. Это, <laughs> это логично. Вот, по поводу вывода у меня вопрос. 7170. Ну да, тут говнище выпало редкостное просто. А на балансе сколько? 35к. Я очень хочу вывести вот этот огненный змей за 34 тысячи рублей, потому что, ну, в перспективе он будет дорожать. Что есть еще у них в обмене? Ну, давай от 40 посмотрим. От 40 до... Так, а если мы просто поставим, ну, до 60, условно? Ну, это 55 тысяч. Блин, ну, конечно, вот эти ножи классные, но у меня балика не будет. Я не хочу просто все на это сливать. Можно что-то подобное вывести, но продать их потом будет геморной типа, за 30 тысяч. Опа, м 9 М9, зуб тигра прямо с завода. Вот это реально интересно. Сколько он стоит на маркете? Ну, такое себе. Типа, моменталка 28, К лучше корону тогда купить? Короче, ребят, э, есть змеи после полевых, есть змеи закаленный Ну, я хочу вывести все таки змеи по пизже, ну, ибо он еще и плюсом дороже. Сделаем вот так, сделаем вот так. А, я не могу совершить обмен, Лола, почему? Подожди, стой. А, потому что все, я понял. Короче, бабками, потому что эта тема не бустится. Ну, хорошо, давай мы продадим его. Я вот сейчас небольшую глупость сделал, я продал огненный змей. А можно было просто открыть кейсов, типа, и добить. Ну, окей, давай сейчас сделаем следующим образом. Просто на все деньги откроем, допустим, кунь-панду. И будем надеяться, что просто она нас не сольет. Ну, то есть, я хочу проверить вывод реально дорогого скина. Главное, чтобы меня сейчас эта тема не слила. 10 панда кейсов. Просто будем надеяться на то, что он нас не сольет. Ой, бля... Подожди. Ебать! Медуза, за нахуй! Ну вот... Не, ну это, это охуенно. Да, 139 тысяч. Блять, а вот теперь вопрос. Что выгоднее будет продать в случае чего, Медузу или Огненный Змей? Сейчас я это посмотрю, Блять, я не ожидал. А? Короче, тут вот такая картина, и я просто сомневаюсь, что мне она выведется. Ну, типа, попробуем, конечно, но мне кажется, она не выведется. Короче, я сейчас зашел к ним же на обменник, и типа, смотри, а Медуза... Закаленная в боях стоит 166 тысяч. Ну, типа, бля, она просто не выведется. Но я не понимаю, да почему дропаются такие скины. Ну, короче, ладно, мы пробуем вывести огненный змей. По крайней мере, на маркете такой скин есть. Я, конечно, сомневаюсь, что он закупает с маркета. Но главное все-таки, чтобы он вывел. Бля, ну, жалко, медуза бы просто не вывелась. То есть, я даже проверять не буду, а смысл тратить время. Ну, оно бы точно не забралось, Пробуем огненный змей. Заявка на вывод обрабатывается. Плюсом ко всему, тут очень много ножей. Это все дело мы продаем. Я сейчас хочу все-таки бустить себе уровень и прямо открыть на все деньги самый дорогой кейс, который здесь есть. Но это, блин, ну, оно нас окупило, у нас 80 тысяч на балике, мы выводим огненный змей, и вот я сейчас переживаю, потому что, ну, 60к, то есть 30 я выводил, понятно, но это 60к. И вот вопрос сейчас, как оно выведется, это, конечно, интересно. Можем, в принципе, открыть четыре самых дорогих кейса здесь. Мало того, этот кейс дает, это офигеть, сколько опыта за открытие одно, поэтому сейчас просто бустанем опыт себе. Я хочу дойти здесь до принца, поэтому, ну, а вдруг? К, блин, ну тут очень круто, даже... ой ой ой ой ой ой ой ой ёй долетит, долетит. Бля, мне, ну можно дюб, пожалуйста, на дюб нельзя 80 тысяч, в принципе мы получили 5000 экспы и 7 тысяч яблок Ну экспы да очень много, вот я сейчас знаю, что хочу сделать Я хочу открыть кейс за 49 тысяч бонусов Поэтому давай просто фастом докрутим Я реально хочу открыть кейс за 40 с лишним тысяч бонусов Ой-ой-ой-ой, Два... 93к, оно нас окупает Оно, просто оно нас окупает Я сейчас добущу себе яблоки, 56 тысяч, ну что-то все 45, а открыть еще один раз, но 4 кейса уже просто не хватит денег Открыть еще раз, и можно, да, можно спокойно за 49 тысяч поинтов открыть кейс бонусный. Я это хочу сделать, потому что я его не открывал. Ладно, хоть вывели огненный змей, плюс сейчас дропнутся ножи, даже... Даже неплохие ножи, но Драгонлор с гунгниром явно не упадут. А вот фейт стоит хороших... Де денег хотел я сказать, ну ладно. Этот балик я ставлю на следующий видос, мы в плюсе. Это меня очень радует. Хоть и, и хоть так. Так, а, посмотрим, пришел ли вывод. Я очень много сейчас проверял скинов, которые можно вывести. Типа, и дорогих, и недорогих, да, все пришло. И все пришло, и это огненный змей после полевых испытаний. <звук> Ну-ка, не, я рад, что вывод здесь работает. Это в стиме он стоит 50, он стоит дороже. А, подожди, стой, мы его купили за 60 тысяч. А вот это, да? А он, а, ну 60 Непонятно, работают прайсы, типа здесь он стоит под полтинник А почему он стоит? Он, он дорожает, дешевеет, бля, не ясно Но, главное, вывод у нас сработал Этот огненный змей после полевок, ну, можно нормально продать Типа за тысяч хотя бы 40 на теме, я это все чекнул И все-таки напоследок, давай откроем э, бонусный кейс За 49 тысяч поинтов Может быть отсюда что выпадет Ну, нам медуза почти с предыдущего кейса по стоимости Почти-почти упала, но тут прям помойка Но она нормально выдала, честно говоря, я вывел в следующем ролике Хочу нало много вывести, Попробовать выведет, не выведет. Хоть так. Так. А по, по, по, по XP, по XP все плохо. В общем, ребят, всем огромное спасибо. Следующий видос по-любому будет. Балик оставлен. Ну, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам оно зашло.